С вами канал из князя в Грязи и с вами я, Екатерина Сегодня 18 октября 2017 года Как видите, мой муж еще до сих пор в отпуске До 13 ноября у него отпуск Он очень много делает каждый день И можно видео снимать прям хоть каждый день Да, Влад? Сейчас 6 вечера, я вот вышла с детками погулять на улицу Но ну, вышла уже давно, мы уже больше часа гуляем и утром немного гуляли на улице. И что я сегодня... Чем я хочу с вами поделиться, что... А у нас... А у нас... А у нас в квартире у кур свет. Да будет свет, сказали куры. Вот, видно, что светится лампочка. 100 ватка. Энергосберегающая, как она называется, светодиодная лампочка. Очень светло в курятнике у кур. Это получается, муж провел проводку куром. Но ну, внутри сарая видно, что я купила провод. Он его не одевал в короба. А там, где там идет, по улице и везде, там одеты в короба провода. Правда, нету выключателя. Свет включается через розетку, потому что, чтобы был выключатель, муж сказал, что надо еще провод. Не хватило провода, чтобы вот свет включался через выключатель. Да, гу, свет у курочек, да, лампочка, она, она получается вместо 90, как оно там, ват или сколько, 11, то есть она энергосберегающая. Купила я две таких лампочки, вчера ездила в город, да, детки, получила, денежки мне дали за вас ко дню матери, да. Дали мне к одни 80 рублей. 79 чем-то там видно за налог высчитали. И получилось, что это где-то 40 долларов дали. Я их решила потратить с умом. Купила две таких лампочки по 4 рубля каждая. Это 2 доллара лампочка. 4 доллара за лампочки. Купила эту проводку. 15 метров мне обошлось в 14,5 рублей. Это где-то получается... А больше, чем 7 долларов 15 метров. За негоняй курочек. Это что касается хороших новостей. И еще купила рассаду. Вернее, не рассаду. Купила чеснока полтора килограмм. Нашла чеснок по 8 рублей. Российский, не суперсортовой, а суперсортовой белорусской селекции. Да, Владик. Ба -ба -ба -ба -ба. Огромный чеснок суперсортовой. Такие вот огромные прям головки там. И в каждой головке, наверное, по 8-10 мелких зубчиков. Такой чеснок стоит вообще, представляете, 17 рублей килограмм. Обошла пять разных семенных ларьков, ну, с семенами ларек, ларьки. И получается, что стоит 17 рублей, это где-то 8,5 доллара килограмм чеснока. Но я все равно решила, что такое красавца, такого тоже куплю и разведу. И вот получается, что купила полтора килограмма чеснока на тринадцать рублей. Тринадцать рублей это шесть с половиной долларов. Купила семена лука. Лук Стурон. Такой длинноватый, но не такой, не совсем длинный, как шалот, конечно. Шалот мне лук вообще не понравился. Он чисто для салатов подходит, очень длинный. С турон купила лук. 2 килограмма 10 грамм. Нашла его по 3 рубля 70 копеек килограмм. Это меньше, чем 2 доллара. Везде он по 5 рублей был. Наверное, в 4 ларьках по 5 рублей. В одном ларьке 3 рубля 70 копеек. И такой же самый. Я перебрала, присмотрела, может быть, одна луковичка не очень хорошая, посажу под зиму лук и посажу под зиму чеснок, чеснока куплю еще. Ну и получается, что вот большая часть этих денег мне ушла на проводку, две лампочки, лук, чеснок, купила траву от мышей, в доме зерно посыпать только там, где дети ни в коем случае не доберутся, потому что они мне добираются практически ко всему, постараюсь посыпать только верхние полки, где ходят мыши. Так как кот не сильно приходит в дом, не сильно его пускаем после того, как он там поел, все со сковорода Крольчих. погадил. Это все. Одна... Ну, оно так получилось, что они были покрыты, но сидели вдвоем в одной клетке. Сидели вдвоем в одной клетке, но они должны были кролиться еще, наверное, буквально ну, через дня 4-5. Думали мы их рассадить. Хотела рассказать, да, что кролилась две крольчихи. Одна там сидит, будет темно, а одна вот тут вот сидит крольчиха. Будет конкретно темно, наверное. Значит, одна, при... Получается, что они сидели вдвоем в клетке. Одна крольчиха окролилась. Мы вторую крольчиху убрали из той клетки, пересадили в другую. Ну Думаю, чтобы она не поела соседских крольчат. Естественно, и окролилась, и она тоже. Представляете, в один день. А так как пересадили на другое место, она сильно разволновалась. И всех своих крольчат разбросала и подавила. И было у нее 10 крольчат. И всех десятерых она раздавила, разбросала. А у второй крольчишки этой восемь крольчат. О, вот, вот, вот, пока все живые восемь крольчат. Приду в светлый курятник, да рассказываю, что восемь живых крольчат. Значит, здесь есть крольчат мертвых. Еще что произошло сегодня, такого знаменательного и важного? Наша Эльза сегодня взяла гадость. Муж ее выпустил на улицу, видно, ночью в туалет сходить. Сам ходил и ее выпустил. А она взяла, открыла самца. Открыла полностью клетку, причем закрывающуюся на хороший замочек, да, куры? Открыла, как они разговаривают, клетку. Выпустила его, он от нее, естественно, побежала, Она начала его догонять, наверное. А сбоку у него была маленькая ранка, так как он перебежал к другому самцу, и они подрались. Раночка такая была небольшая, может, маленькая ранка. Подрались, и Эльза его загрызла. Молодого самца он только начал покрывать самок. И вот этих 10 крольчат, что сегодня раскидала крольчиха, это от него были крольчата. Он только покрыл две самочки, успел, белых. Белый панон самец пятый. И она его загрызла. Естественно, Эльза получила... Но она живая, видели, бегает, что ничего с ней плохого нету Не до крови получила ей, не до хроматы какой-нибудь, просто получила. Муж вообще не знаю, хоть говорил, или отдавая ее кому, или продавая, но наша собака близко к телу, Поэтому мы решили ее все-таки оставить. Ну, естественно, так как она копает огород, топчет клубнику. И здесь старается найти ласы пролезти пролезть, и давит кроликов, и давит кур гоняет то, естественно, ей место только на цепи. Ну, на цепи в... И в будке это не совсем так, я считаю, гуманно. Поэтому муж ей делает сейчас вольер. Эльза будет жить в вольере. В вольере построится будка, будет по нему бегать. И, возможно, на ночь, когда вся скотина будет в сараях, выпускаться на улицу. Ей, конечно, жить возле скотины не место. очень сильный у нее охотничий инстинкт. Между прочим... Я сама врачи рассказывала в предыдущих видео. У меня есть корочка о законченных курсах кинолога. Плюс проходила практику в воинской части 23.10 в Сморгоне. Помню, 23.10, не помню. В пограничные войска кинологические. Как бы знаю, как с собаками обращаться. Обучаю ее. Сами видели, что она знает команды многие уже. И вот свои четыре месяца. Ну, вот что-то она. Очень сильно у нее хоть лечий инстинкт. От животных ее отучаем с двух месяцев. Команда нельзя. Для... До нее доходит, когда рядом хозяин. Как только хозяина рядом